Как хорошо идет, да, ребят? Во, это уже поинтересовестнее, ребята. Какое. Тяжеловато идет. Ой-ой-ой, ой ой Вот она. Вот она красавица вот зачем мы ездили